Блефоролосьон – это средство для очищения кожи век. В состав блефоролосьона входит экстракт зеленого чая, гомомелиса и ромашки. Благодаря своему составу и мягкому очищающему средству, он хорошо снимает различные загрязнения и корочки с поверхности кожи век, в том числе и с ресничного края. Блефоролосьон показан при для применения и для очищения кожи век при воспалительных заболеваниях, для снятия различных чешуек с поверхности века, с ресничного края века, для снятия гнойных корочек при конъюнктивите, а также для очищения кожи век, которые плохо переносят обычное очищение водой или другими средствами. В частности, это может быть атопичная кожа, очень чувствительная или кожа детская. А в том числе блефоролосьон используется для гигиены кожи век после операционных вмешательств на глазах, когда мы не можем умываться обычными средствами. Блефоролосьон применяется самостоятельно или в комплексном лечении. А небольшое количество блефоролосьона наносится на ватный диск, обильно Смачивается ватный диск и снимаются корочки с поверхности загрязнения. Также блефоролосьон при необходимости можно использовать в виде компресса. Для этого необходимо нагреть ватный диск на какой-нибудь теплой поверхности, нанести небольшое количество блефоролосьона на ватный диск и обильно промочить ватный диск блефоролосьоном и положить его на несколько минут на кожу века. Хорошо подходит для любого возраста, в том числе для детского возраста и для пожилого возраста.